друзья всем привет в общем этого видоса быть вообще не должно ну выяснилось некоторые обстоятельства по которому видос запилен будет и скорее всего это будет видеоотчет заказчику о проделанной работе так что кому мужики не интересно? Все уже все все знают, все все видели. Не смею задерживать. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Ну а кому интересно, смотрите видос дальше. По большому счету здесь будет просто видео отчет. Погнали. Так, ну чё, дымок пошел. Минус 5. Вода в ведре замерзла, надо слить. Или занести его сюда в помещение. Затопил, короче. Пока там щепок накидал. Потом вот этих три чурбака хватит, мне тут на весь день. А, итак значит мост укорочен на колею 70 вот, видосы есть все все знают по этому моменту полуоси также укорочены наживлены но еще не обварены И вот когда наживлял да запиливал держишь на станке заметил вот эти вот точки да видно да одна Точка. Вторая точка ну, Сделана либо керном Либо зубилом Вот такие вещи Встречаю первый раз Что это за точки Кто знает Конечно же это метки Это метки Человек пометил Свои полуоси Чтобы они к нему вернулись Как говорится доверяй Но проверяй Возможно подумал что я буду там их менять Какие то моменты там с ними манипуляции выполнять манипуляция одна, сделать их короче чужие мне полуоси не нужны, со своими разобраться это по ним, да? ладно, не обратил внимания, сначала, изначально чулок, тоже помечен не знаю, в чем разница Но чулок и чулок все равно его обрезать Вопросов нет. Хорошо. Как говорится, человек человеку надо, чтобы он к нему вернулся. Да вернется, не переживать. Карабас. Также с крестом. Помеченный. Изначально, мужики, по-чеснокурски. Редуктор тоже меченный. Изначально вот здесь вот свежочайшие даже блестят еще вмятины на гайки, их раз два три штуки. Вот. изначально думал соберу мост, я сейчас пока поговорю, потом уже будем показывать все остальные моменты. Думал соберу мост полностью, да, там поставлю новенькие сальники, там намажу герметика, прикручу редуктор, чтобы только осталось залить масло, ну соответственно поставлю уже там тормозные эти колодки барабаны, ну, то есть мост должен был быть в сборе. Вот. Ну, нет. Судя по такому да, вот этим моментам, человек ну, не уверен. Не уверен, да, в том, что я что-то могу здесь правильно сделать, либо там еще там что может быть. Это мои мысли. Сейчас выражаюсь. Поэтому сальников он мне новых не привозил. Поэтому эти сальники просто пойдут а комплектом обратно мост также собирать я не буду не буду в мост ставить полуося пускай их проверяет на качество сварки вот смотрит на метки потому что но ну, если бы они были закручены как бы он посмотрел его полуося это или не его поэтому поедут они также ж назад к нему в разобранном виде Возможно, для человека это важно. Вот Карабас. Карабас. Ну, судя по салу, конечно, вот он отмытый. Судя по салу, которая не отмылась. Не знаю состояния сальника передней вот этой крышки, поэтому хотел я его открутить видели, да, как я размечаю это дело, чтобы ровненько обрезать. Но раскручивать я не буду. Возможно, это важно. Обрезаться будет на месте. Сальник поменяет сам, раскрутит крышку, разберет все, выбьет, соберет. Также не буду вскрывать поддон. Смотреть там все эти синхроны, все эти зубы на месте или не на месте. Сделает сам чтобы меня не проверять мало ли лишних, как говорится, претензий не было. Вот здесь будет ставиться мужики Звезда. То есть вертолет у меня уже готовый, проточенный, Звезда вварена. Единственное, что я заберу себе, это вот этот вертолет. Вот. Что такое люфт? Она Открученная, наверное, да? Она открученная. Хотя вот зашплинтовано. Но гайка отпущена. Интересно. Прям. Сальнику здесь капец. Судя по вот этим всем моментам. Жирным. Которые даже не отмылись. Сальник тоже менять не буду. Поставлю звезду. Вот она у меня же комплект готовый. Речь у нас шла за комплект звезд. Поставлю все на место настрою пускай меняет сам чтобы меня не проверять возможно потечет скажет хреново сделал поэтому исключено вот этот болты вот гайки привез человек болты гайки вот здесь вот я отсюда даже ни одного болта брать не буду я поставлю наживлю все на свое все на свое, потом разберу и заберу. Вот. Человек привез, человек заберет. А -а, ровно столько, сколько он мне привез. Металла, килограмм. Все собирается, мужики. Собираю вот обрезанные вот эти части все. Обрезанные вот эти вот уши все. Все это поедет назад. Мне чужого не нужно. Это уже повторял тысячу раз. Те, кто меня знает лично, прекрасно понимают, о чем я говорю. Редуктор троечный. Я его даже, наверное, трогать не буду. Я соберу на своем чистом редукторе мост. Ну, я имею в виду настрою мост по отношению к раме. Вот он весь в сале. Редуктор абсолютно. Также требует замены вот здесь сальника. Сам сделает. Вот. Я поставлю на чулок свой редуктор. Прикручу звезду. Настрою по отношению к коробке. Или коробку по отношению да там, к редуктору. Редуктор по отношению к раме. Все. Сниму и заберу. Пускай чисти сам. Метки стоят. Сейчас, не дай бог, что-то с ним. Вот такие вот дела. Вот эти вещи вообще трогать не буду. Барабаны. Барабаны, барабаны. Я думаю, вот здесь вообще дыра какая-то. Видать. Или доставали, или выбивали. Здесь... Здесь так. В общем, это не важно. Заберет как есть. Вот это сало с этой стороны. Вот, я даже трогать не буду эти вещи. Колодки это все под замену. Абсолютно. Абсолютно все. Под замену. Вот. Тоже тут наверняка это все дело. Меченное. Как есть в сборе. Поедет назад. Мне чужого, еще раз повторюсь, не надо. Диск привез сцепление. Вот сюда. Под шкив. Шкива у меня нет. Точить я его тоже не буду. Я не продаю шкивы. Точеные из барабана. Придумает сам. Возможно, будет там полноценное сцепление. За это речи не было. Все. Металл я еще не приносил. Металл также мы перемерили возле машины рулеткой написанный метраж еще раз на камеру перемеряю буду резать с определенными размерами сколько взял чего взял вот свой металл я использовать не буду не буду использовать уголки свои там буду делать все из швеллер швеллер разрезается получается уголок вот такие вот дела. Все, на этом пока возмущения закончились. Коробку не вскрываю. Мост настраиваю, но не собираю. Продолжаем видеоотчет. Так, полуоси сварены. Впрочем, как и всегда, зарезается эта наискось. Сваривается. Сейчас это все дело зачищаю. Растягиваю газовый резак. Блин, потеплело на улице. Я дверь открывался, дым выпускал. В ведре вода замерзла. Печка на автономке. Плюс 3 на улице уже топить не буду. В помещении здесь плюс 15-18. Так, Зачищаю. Резак, делаю отпуск, выравниваю. Итак, зашлифовал сварку. Все это дело сейчас пока выглядит вот таким образом. Но те, кто следит за каналом, процесс неизменен у меня. Знают, да, как делается и что в итоге получается. Ну, сейчас мы посмотрим. Тесочки, вот, кстати, помогают, офигенски. Болтом одним прикрутил, никуда не двигаются, очень удобно быстренько ее вращать здесь и шлифовать в нужном мне направлении пускать искры. Вот, куда смотрит отрезной, туда смотрят и искры. Там у меня полностью весь абразив, будем так говорить, в том углу. Все, равняю, несу сейчас станочек свой, равняю. Ну вот, начал пилить. Осталась вот эту часть еще. Вот, перевернул. И вот они потеки из подсальника. Вот сюда. Там уже постоял. А была чистенькая. Вот такие вот дела. Колокол отпилил. И практически с первого раза все получилось. Единственное. Вот. Кусочек. Вот здесь вот промашечка вышла. Это подровнял. И вот эти вот ребра, тут два штуки жесткость, Вот они. Вот так получилось на глаз отпилить очень даже ровненько. Как говорится, глаз наметан. А ну сколько их переелозить. Все. Меняю сейчас хвостовик на звезду. И начинаю наверное варить раму так ну, полуоси после отпуска и центровочки так сказать выравнивание выглядят вот таким образом вот одна вот полось другая понятно что здесь толще здесь тоньше но все она сейчас центровано что по шлицам, что по посадочному, что здесь. Просто идеально. Метки на месте. Вот. Сейчас собираю все это дело на мост и проверяем. Проверяем на биение колеса. Кстати, металл металл занес здесь ну сейчас рулетку возьму и все это перемерим в общем собрал мост ну как собрал наш шаблон поставил посмотреть длину полосей не ошибся ли я с расчетами вот пришлось мне разобрать мост с этого думпера моего будущего так полуось заподлицо полуось если видно за заподлицо то есть до пальца сателлитов не достает также проверяем крутим одну смотрим редуктор крутится та полуось стоит на месте можно сказать да дергается понятно дело я же вращаю все таки Шестерни бегают. Также и эту крутим, редуктор вращается. Здесь тоже стоит на месте. И проверяется еще так вот, редуктор вращается, и они обе вращаются. Закуса, значит, нет. Соосность отличная. На два болта восьмерочки прихватываю просто чтобы они не выскочили и ставлю колеса накинул колеса барабаны поставил свои они сухие не мазутные вот. ну и соответственно проверяем центр колеса и здесь центр колеса в общем как планировалось как говорится по накатанной схеме уже все это делается с точностью можно до миллиметра мост будет стоять правильно а сапуном вверх редуктор будет стоять хвостовиком вниз Ну, в общем я еще покажу ну, сейчас его подвешу а, краном и на восьмерочку еще крутану ну, убедиться и показать хотя человек сам это еще будет щупать смотреть тысячу сто миллионов раз так, ну поднял краном, подставил ведро, там обрезки туда скидываю. Но оно в натяжке стоит, чтобы не крутило его, а то невозможно раскрутить колесо. Ну это вот смотрю на швы на плиточные. Проверяю на восьмерочку. Ну, Довольно-таки неплохо. И следующая. А да не то, что неплохо. Ее нет. Такие вот дела. Все на восьмерку проверен. На колью проверен, что еще на закус проверен, можно вваривать, точнее, ставить раму устанавливать и делать крепление. Моста мост будет съемным. Но ну, а если потом человек посчитает нужным, он самого приварит на ухо. Так, ну открутил плянец, вот этот вертолет. Да, гайка вообще от руки открутилась, просто взял, вот так ее и открутил, но дело не в том, я думаю видно прекрасно, в каком состоянии внутри карабас. Там жижечка, конечно капец, его надо вскрывать полностью, вымывать, потому что там вода в нем. Но это не мои дела. Все. Сейчас вот это дело ставим вот сюда. Неудобно. И коробку держать, и одевать. Сейчас поставлю. И продолжим. Все, мужики, поставил звездочку сюда, на коробку. Вернул все на место. Вот эти вот шайбуки. Резинка, которая была, вдруг она мечена. Все это шплинтик. Воткнул свой редуктор. вот Он чистенький, сухой, приятно в руки брать. Буду настраивать на нем. Все корбуса одинаковые, он потом снимется. И человек поставит свой меченный редуктор сюда. Никаких проблем, когда уже будет собирать. Так, вот этот вертолетик, повторюсь еще раз, забираю в качестве компенсации шлицевой части. Здесь, напомню, стоит моя шлицевая часть с моими звездами. Звезда 13 зубов, звезда 26 зубов. Вот, это единственная запчасть, которую я забираю. Меньше сюда поставить уже... Звезду, допустим, на 12 зубов ну, не представляется возможным, потому что цепь, она проходит уже, ну, там для сварки места не остается. Вот самый минимум можно воткнуть 13 зубов. Все, а здесь понижение получается в два раза. Так, там уже темно, конечно, все на улице, сваркой работать не буду, на мороз тянет опять. Завтра займусь рамой. В принципе, уже завтра должно все готово быть. Если ничего не помешает. Установка моста. Установка коробки. И две рамы будут сварены. На этом все. Как говорится, шабаш.